Всем привет. Спасибо на 149 еще один подписчик до 150 спасибо. Ну и кто кушает, приятного аппетита мы приступаем к ролику. Я искал отзывы в Melon раунд, я нашел кучу отзывов на следующий ролик. Я нашел кучу тупих и неадекватных отзывов. Ну и первый отзыв, но тут нечего сказать купи новый тело или поправ настройка. Ну и тот отзыв был более-менее нормальный. Идем к следующему отзыве Здесь просто кринж как ему в уме это пришло. Но ну здесь неадекват писал. Следующий отзыв. Но ну здесь надо поправить тело или какая-то ошибка или баг. Ну и тот ролик не будет долго. Ну и это все отзывы на тот ролик. Чтоб вышел следующей роли надо 5 лайков и пули иду делать следующий ролик. Ну и всем удачи и всем пока.